Всем приветики, всем хорошего дня и прекрасного настроения! Хочу показать вам обзор спортивной сумочки Nike. Цвет черный, вставочки, замочек, дополнительный к ней ремень через плечо идут фиолетового цвета. Такая же сумочка цвета черного, только со вставочками розовыми. Естественно, ремень к ней идет через плечо тоже розового цвета. Есть у меня в наличии. Чуть позже той сумочки сделаю обязательно видео обзор. Сумочки хорошие, материал прочный, водоотталкивающий. Сбоку имеется дополнительный карман на молнии. Здесь сбоку располагается карман с сеточкой. Карманчик глубокий, хороший. Колечко для того, чтобы одевать ремень через плечо. Ручки широкие, прошиты хорошо. Сбоку с этой стороны логотипчик Nike. Вид сзади. Здесь такие широкие ручки фиолетового цвета. И фиксатор для ручек на липучке. Хочу напомнить, что мы работаем как оп так и в розницу. У нас есть доставочка Авито, Почта России, СДЭК, Сберлогистик. Не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал. Там больше видео и постов, которых нет на Ютубе. Пишите, не стесняйтесь. Задавайте все свои вопросы в комментариях. Обязательно всем отвечу. Всем пока-пока.